Привет! У нас рубрика «Реальный отзыв» и поговорим мы сегодня о том, можно ли отдыхать в отеле «Три звезды». Что вас ждет, какое питание, какой пляж, какой номер. И в гостях у нас сегодня в Бомбарбии ТВ путешественница со стажем, посетила более 20 стран, это Лилия Бойко, блогер. Всем привет Всем привет лиля ну я знаю что ты уже много где была отдыхала в разных отелях 4 5 just. в этом году уже была в турции вот второй раз поехала с нашим агентством турбанжур в отель Кавтанс hotel bay отель три э, звезды расскажу Вкратце о нем, да, чтобы такую, скажем, краткую информацию. Отель расположен в центре Кемера, то есть это небольшой отель 3 звезды, как, в общем-то, и все отели в центре, они имеют компактную территорию, потому что это, ну, скажем, город, то есть это не, не какой-то поселочек. У отеля есть ресторан, два бара, э бассейн, есть пляж, и там мы узнаем особенности, какой же там пляж. Ну, и, в общем-то, э начнем с номеров, наверное, потому что... Много-мало времени проводишь, но нужно где-то дочевать. Как вообще номера в отеле? Ну, скажу, отель очень простой, естественно, мы рассчитывали, потому что у нас был ограниченный бюджет, так что там нет каких-то излишеств и номера достаточно компактные, но нас, например, заселили в трехместный семейный номер, и он был ну, более просторный, чем обычный дабл. Uh -huh. Так что, ну, чисто, но просто очень. Uh -huh. Ну, то есть этого было достаточно? Ну, в принципе, для Невыбаловы, которые я знаю, что вы там, наверное, только ночевали, Да. Да, поэтому да. нас это не сильно волновало. Uh -huh. Ну, второй вопрос, который всегда э, волнует, что же мы будем кушать? Если что, покушать в отеле «Три звезды», то есть, ну, как, э, я, в общем-то, смотрела то, что по фотографиям, отзывам, там есть рыба и мясо, что чем вас кормили? Действительно, мясо и рыба были, но, наверное, не на завтраке. Mm -hmm. На завтраке mm -hmm. в сосиски какие-то, да. То есть, ну, обычно было несколько мясных блюд, иногда была также рыба, но тоже не слишком большой выбор, но кушать было что. Mm -hmm. А на обед какие-то там, скажем, более ну там супы или что-то такое было? А, да, Первый суп обед? там был практически каждую, каждое питание. А, да, ну были фрукты сезонная, mm -hmm. и даже немножко сладостей. Mm -hmm. но ну, естественно, если сравнивать там с пятью звездами, это небо и земля, mm -hmm. но мы голодными mm -hmm. не, ходили, не ходили. А напитки? Как вообще напитки? Алкогольные, безалкогольные? А, алкоголь мы там не пили, но было вино, ну, местного производства, mm -hmm. да. А, очень вкусная капучина, кстати. Yeah. Я кофе не бью, но девочки очень хвалили из автомата. А, вот. Ну и вот эти, как обычные турецкие разведенные соки. Mm -hmm. Юбки. Ну, типа того, да. Угу. было. И там, получается, вот я читала два бара, то есть, да? Так и есть два бара или... Да, один считается бар как бы вкрытый, в гостинице, uh -huh. а второй у бассейна. Ну вот у бассейна в основном напитки, а в гости... то есть там алкогольные и холодные, а в гостинице горячие, автомат, ну, то есть, кофе, чай, кофе, да, то есть, да, такого да. плана, uh -huh. да. Ну и самое важное пляж, потому что, мы ну, все-таки бронируя Турцию, обычно, да, все едут за пляжем, как там. То есть там городской, есть собственный, собственный пляжный. Да, на самом деле, когда мы читали описание гостиницы, там было указано, что у, у, у нее есть свой пляж, там шезлонги, матрасы бесплатно, но уже по приезду оказалось, что это пляж не так, как написано там до моря 5 минут пешком, а угу. он аж там в пригороде Кемера, и туда есть трансфер. Возят, да? Да, то есть как бы он есть, он бесплатный, угу. но там нет Wi-Fi, кстати, плохой Wi-Fi в гостинице. Вот, поэтому мы так ни разу не попали на тот пляж, который как бы от нее включен. А куда ходили? А, есть там Кемер Бич Бар, по-моему, называется. Mm -hmm. Ну, это вот прямо если идти к морю. И первый э, такой, э, как бы, пляжный клуб. Это и не пляж от гостиниц, которые переполнена, И не городской, там где вообще лечь негде. Mm -hmm. А это, ну, там шезлонги 2 доллара стоят. Ну, недорого, стоит доступно, да. да. Да, и там вообще всегда были свободные места, и мы очень довольны. Вам тут mm -hmm. это посоветовали или вы так вы сами нашли? А, нет, мы просто вышли на набережную, как-то нам понравилось зашли и там и остались на неделю. Uh -huh. То есть это не так, как вот бывает тоже, что ну то есть бар, и там ты что-то покупаешь, и тебе жезлонги бесплатно. То есть здесь просто это отдельный. Да, да, можно и не покупать, можно брать только шезлонг, ну, естественно, там есть и кальяны, и еда обычная, uh -huh. и напитки. Uh -huh. То есть можно там целый день провести. На обед возвращались в отель? А, обычно да, просто очень жарко было, uh -huh. поэтому нереально было там дневное время, такой сейчас пик солнца. Uh -huh. Ну а как вообще по загрузке отель был? Uh -huh. Ну, так как нас разместили, нам дали больший номер, то, я так понимаю, у них были свободные номера. Mm. А, ну, и плюс, вот на ужине много было людей, а так мы не сильно там толпились с кем-то. Я думаю, они не полностью загружены. Mm -hmm. Ну, отель, в принципе, городской э, три звезды, но какие-то развлечения были, активити там, не знаю, анимации, вечерние программы? А, возможно, мы что-то пропустили, потому что мы действительно минимум времени там проводили, но вот вечером там включали музыку и... И Плюс еще была живая музыка, там пела женщина хорошо достаточно, так что вот вечером получается была какая-то активность в течение дня сомневаюсь. У угу. а бассейна были там, ну как вообще большой бассейн там? А, ну небольшой, но ну, мы как-то не купались, но люди там загорали, выглядит нормально. Угу. А кто в основном с отдыхающих отдыхал в отеле? А, мне кажется, в основном все-таки русские. Да, наверное, там Россия, Казахстан, возможно, вот эти ну, страны СНГ. Ну, а как у тебя вообще? Вот отель три звезды, и, ну, скажем, до этого, я так меня не отдыхала в тройках, да, и вот был ли какой-то шок у тебя, или, возможно, ну, то есть выехали четыре компании, да, 4 э, подружки, то есть, ну, какие вообще впечатления от отеля изначально, знаешь, такие, вау, как все, в общем-то, плохо или, в общем-то, нормально, какие такие были? Ну, честно говоря, ну, конечно, сначала мы, ну, ну я не скажу, что мы там были в каком-то шоке, потому что мы видели фотографии, и понимали, куда мы едем. Ну вот, э, есть фотографии на Booking.com, а есть вот этот Top Hotels. Uh -huh. Вот на Top Hotels там всегда ужасные фотографии всех гостиниц. Я не знаю, во-первых, там фотка, это ужасно. во-вторых, они какие-то, не знаю, там плесени, трещины. В общем, какие-то только недостатки. И любой отель, какой не посмотришь, везде одни недостатки кажутся. Поэтому по сравнению с тем сайтом он еще более или менее. знаешь, я скажу секрет. Там же есть фото-турист как раз, знаешь, ну, о хорошем редко рассказывают. В основном ну, рассказывают да, о флакон, да. как раз эти фотографии и выставляют. Да, поэтому, ну, мы так, ну, ожидания реальность примерно одинаковые. Вот. А, а что? Что я еще должна была сказать? А, ну, в целом у нас, вот, после отдыха у нас впечатление. Мы вообще не вспоминаем как-то гостиницу, у нас просто куча э, воспоминаний там, разных наших активностей, отдыха. Поэтому... Ну, гостиница как-то не всплывает каким-то ярким пятном. Но вы не просто так, скажем, ехали, да? То есть у вас какое-то мероприятие было или... Да, это был девичник подруги перед свадьбой, поэтому у нас там были запланированы каждый день там, разные вечеринки и там шарики, и у нас и метафан был в номерах. В общем, у нас очень так... Ярко мы украшали, mm -hmm. Ну, в этом подробнее обязательно э, узнаю немного позже. Но ну, хочется спросить у наших зрителей, отдыхали ли они в отеле три звезды. И в общем-то, что, как вообще впечатление от того, что мы рассказали и поехали были вы, если да, то почему, и если нет, пишите обязательно комментарии под видео. И у нас есть вот такой небольшой подарок, и мы в следующей рубрике э, реальный отзыв скажем, кому же мы его вручаем. Но ну, а мы Буквально на несколько секунд и в следующем блоке мы расскажем о том же, что ждет вас кроме в отеле и как проходили активности.